какая да О -о -о. ух ты шикарная шикарная и везде по всему ряду да а малина стоит просто у забора не так чтобы где-то тут облагорожено все это сильный ветер адед Урожайная урожайная. Тут, конечно, навоз был в этой стороне. Она не без. Так, чтобы не без удобрений. Но очень много. Так что сорт замечательный, не прогадали. Вот она внизу-то сколько? Ух! Вот это да это да надо вниз заглядывать оказывается надо вниз заглядывать Смотрите, что внизу делается О -о -о -о. какие крупные большие но ну, много дождей было конечно ну залезем сюда к ну карно, да? Укромное местечко вроде, да? Ну, навоз есть здесь. Есть. есть навоз, конечно. Вот это урожай, я понимаю. Это ягоды снизу. Смотри, О, сколько... Это Красота. Ну-ка, покажи в ладошку, как вот по крупности вот так вот собери. Посмотрим вот так, так просто для, для красоты. Какие они действительно вот большие, чтобы в ладони определить их. Ну хватит, так вот, рассыпи просто, чтобы было видно, что это действительно ягода-то замечательная. Есть еще и желтая такая малина, красавица. Но она съедается так быстро, что даже что-то и показать-то нечего. В первую очередь ее щипишь, потому что она большая, сладкая. Такие огромные ягоды у нее, просто огромные. М -м -м. Сейчас сорву. Ммм, очень сладкая. Замечательно.